Всем привет, ребята! С вами я, супер-про в игре World of Tanks. Сегодня со мной Анютка Ковод, да. Я давно ничего не выпускал, давно ничего не снимал. Да. Дело в том, что я весь сейчас в работе, поэтому редкая у меня возможность снимать видео. Да. Но сейчас я исправлюсь, буду стараться снимать почаще. Когда есть возможность, буду как бы записывать видосы. Да. И вот сегодня нашел время, вот, решил записать танки вместе с Анюткой. Вот. И тут попалась такая себе карта для меня. Я на сейчас. Может, я к тебе на горчичку буду светить его сейчас, он не будет знать даже. Так, давайте развернемся, ну, сейчас по поедем туда. Мне без так. Дерево У меня, конечно, тут вообще нету предположение куда бы я мог поехать чтобы нормально сыграть потому что эта карта для меня вообще херовая как для моего танка так и для меня самого да я и в целом плохо играю а тут еще а. а тут помимо того что я в целом не умел играть да еще и давно не играл блин. конечно ничего не помню то есть не знаю и не помню так да. Кто у нас там? Там есть кого пострелять? Ага, он ВЗ в жопу сейчас. Да блин, он уехал, Сутлин сын. Да. Уехал именно в тот момент, когда я начал стрелять. О, на, в борт. Блин, все, он скрылся. А меня засветили зато. ой Уй. Ой, арта. обстреливают капец все хана похоже еще живой наш так Там яга, она меня не видит вроде бы Надеюсь Ой-ой-ой, зря я так выезжаю Рискованно а ты не светился, да? не Так, а он там Ага, все, его убили Нашу базу еще захватываем Ну все, пипец Такой трубослив, блин ну это еще не самый такой как бы трубослив, но все-таки тоже плохо. Ой, все, он меня увидел, вс, мне хана. Вс, хана мне. Ух, так. Сейчас попробую сбить захват хотя бы чуть-чуть. На, отлично. Блин. Убили. Ну ладно, хоть урон нанес. Хоть захват сбил. Так смотрим. Наблюдаем. 358. Чтоб не добить. Чтоб не добить, чтобы он добил меня. Все, слив. Нас. Так, сейчас, наверное, возьмем этот же танк. На проде сегодня поиграем. Да уж. Да уж, я тут сыграла. Я не знаю, что сделать. Я от не играл на бачатике. Бачат, ну, неплохой выбор, что могу сказать. Да. Так ну, блин, что-то с картами я смотрю не везет сегодня. Ну ладно, попытаюсь на это еще-нибудь сделать. Через нулевую? Я подсвечу сначала перекатку. Давай я тогда на отстрел. Так Я даже не знаю, куда мне поехать Ну туда, наверное Так, остальные угу. Зажали Вон там ЕБР. На попал ему в башню. Я все попал. Ну, кстати, иногда, ребята, неплохо первым делом избавляться от светляка. Но на самом деле, вообще, светляк это слабое звено. На него можно забить и уничтожать все танки. А его в самую последнюю очередь, но. На самом деле, если начать со слабого звена, <смех> как называется передача, вот, да, если вот просто взять и уничтожить сразу светляка именно, вот EBR 105, например, то мы тоже лишим вражескую команду преимущества. То есть у них света можно, мы им, можно сказать, свет отключим, да. Им нечем будет светить, да. Им никто нас уже как бы не подсветит, если мы убьем изначально ЛТ, да. там иногда на лт можно забить а иногда убивать в первую очередь именно их а куда снаряды летят блин только вбр знает да блин вот эту году на. профукал момент когда по кранвагн можно было хорошо выстрелить да какой не попал в броню блин на так отъезжаю Юдос там еще. Да ё-моё. Как вы так попадаете? Почему я так херово попадаю, а вы, блин, выносите мне все приборы с первого раза. Тут ломаете. Так, меня кто-то засветил. АМХ50Б. Так, давайте сейчас попробуем. Так, баджера я в лоб не пробью. Так, давайте-ка... Сейчас сильно высовываться, конечно, не нужно. О, в борт, давайте ему херачить. Блин, ну что такое мазило? На, в сраку, баджер. На еще в борт. Да, блин. Так криво свелся. Ну ладно, хотя бы пару выстрелов по баджеру я сделал. Уже какая-то работа есть. Полезная. Ой-уй, -ой -ой, зачем я так сильно Если откатился? Ой, блин, он прям на меня смотрит, я даже не заметил. Так, откатываемся. Да, блин, Юдас. Я этого Юдоса вообще не вижу. Почему Баджер светится, а Юдас не светится, блин? Я не понимаю, где он там засел. Он два выстрела в крысу по мне сделал, я его ни разу не увидел. Эти двое уже засветились, кранвагонные Баджеры. А, блин, зато этот вообще, Юдас вообще не засветился ни разу, блин. А он все это время здесь был, капец. Серьезно? Пипец, блин. Вообще не, никогда бы не подумал. Ты не убежишь? Пытаюсь. Пытаюсь. Ну, не, дала, ну. не смогла. А мы еще ДТФ. ДТФ. Они утку вот уничтожили. Блин, неужели эта катка будет такая же сливная, блин? Капец. А вот они-то какого черта слились, блин? Вот эти вот ИБР105, это 10 ЛТ. Они-то какого фига, блин, вообще? Поломались. Да. Вот просто ч за фигня, блин? Они просто слились, как пеном в унитазе, блин. Ужас. Неохота из-за каких-то придурков на ЛТ брать и сливать. Марина его не видит в клас. Тут ПТХ стояла, они могут сейчас по тебе попасть, потому что Птх стояла там. Я в курсе сейчас уже попали. Так. могу в него попасть. Попробуйте хотя бы, не знаю, там светляка забрать. Вот это вот. Тестоил lt Ну, от Баджера, конечно, тоже неплохо избавиться. Света их лишить. Вообще прекрасно. Блин, я надеюсь, что нам все-таки удастся затащить. Они нас на один кил всего выигрывают ОА. Мы уже сравняли счет. Отлично. ОА. А теперь мы выигрываем. Так. еще и три так вон там еще бадгера нужно добить чтобы не мешал мне опять снаряда так блин они опять начали выигрывать нужно мауса как-то обойти аккуратно ну, все блин такой бой да? да баджер крыса И вот тут остались всего. А, ну да, все вот это слив. На этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравилась эта серия, поддерживайте лайком и подписывайтесь на мой канал. Со мной были Анютка Вот и Алекс Сорт. Всем удачи, ребята, и всем пока.